Добрый день, вы смотрите программу «Экономикс», и сегодня проблемы мировой экономики и развития финансовых рынков в 2015 году мы обсуждаем с экспертом нашей программы Кохом Игорем Анатольевичем, доктором экономических наук, заведующим кафедрой ценных бумаг биржевого дела и страхования Казанского федерального университета. Игорь Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начну, пожалуй, с мировой экономики. Ее развитие в 2015 году сопровождалось значительными изменениями. Мы видели продолжение падения цен на сырье, постепенное восстановление развитых экономик, огромная волатильность на мировых финансовых рынках и многое многое другое. по вашему мнению на какой стадии сегодня находится мировая экономика и какие факторы на ваш взгляд стали определяющими в уходящем году в целом надо сказать что мировая экономика находится в состоянии весьма высокой турбулентности, а, волатильности это касается не только финансовых рынков, не только валютных э, рынков, но и в целом экономических показателей. Мы ежегодно видим, что многие страны переходят из состояния э, экономического спада депрессии в состояние э, некоторого роста и, и обратно. Uh -huh. а, поэтому э, сказать, что нынешний кризис э, является классическим, наверное, нельзя. Это, этот кризис обусловлен длительным накоплением негативных явлений в мировой экономике, которое и породило такое вот турбулентное неуравновешенное состояние, продолжающееся в течение длительного времени. Можно сказать, что нынешний кризис это вторая волна продолжения кризиса еще 2007-2008 uh -huh. года. А, а, какие факторы а, определили м, изменения, происходящие в мировой экономике? А, в первую очередь, это а, факторы, связанные с а, замедлением а, роста а, развивающихся а, рынков. Факторы, связанные с со снижением, скажем, с изменчивостью цен на сырьевые товары. Да. И факторы, связанные с чрезмерными объемами задолженности в экономике между всеми субъектами. Здесь речь идет не только о государственных долгах, но и о долгах корпоративных, и о долгах частных лиц, домохозяйств. Объем накопленных долгов в мировой экономике чрезвычайно велик, угу. и это тоже провоцирует негативные явления, тоже порождает серьезную турбулентность. Как вы уже отметили, драйвер роста переходит постепенно к развитым экономикам. Мы видим, как восстанавливается Европа, США, а развивающиеся рынки, наоборот, ходят в полосу стагнации и снижения экономического роста. Чем можно объяснить данное явление? Uh, ну, я бы не сказал, что развивающиеся экономики входят в, сто, в этап стагнации. Uh, да, темпы экономического роста несколько сокращаются и в Китае, и в Индии, uh, и во многих других развивающихся странах. Но это всего лишь снижение темпов роста, uh -huh. причем до показателей, uh, которые развивающимися странами рассматривались бы как uh, весьма uh, оптимистичные. Естественно, что никакая экономика не может расти длительное время с очень высокими э, темпами. А, понятно, что э, китайская экономика, которая растет э, небывалыми для мировой экономики темпами в течение 15-20 лет, э, не может продолжать расти с той же скоростью. Mm -hmm. э, это нормальное явление. Поэтому не нужно говорить, наверное, о том, что развивающиеся экономики входят в стадию стагнации. Нет, они просто начинают развиваться чуть более медленно. Причем это замедление темпов экономического роста во многом спровоцировано как раз негативными явлениями в развитых экономиках, поскольку развивающиеся экономики во многом экспортоориентированные, в частности китайская экономика и снижение спроса на э, различные э, виды товаров в Европе, в США, в э, Японии, в России, естественно, заставляет э, китайскую экономику э, замедляться. Э, небольшой рост э, развитых экономик, он, наверное, связан все-таки не с их выздоровлением, а с активными э, мерами правительств и центральных банков этих стран по насыщению э, экономик э, дешевой, практически бесплатной э, ликвидностью, угу. что э, позволяет э, искусственно разогреть экономики, искусственно поддержать э, их рост. Но это не говорит о том, что данные экономики э, могут успешно расти самостоятельно, без такой вот внешней подпитки. Угу. А многие экономисты говорят, что если Китай будет развиваться стабильно, то и мировая экономика будет расти. А насколько сегодня мировая экономика зависима от китайской экономики и производимы ею спроса, и не кажется ли вам это новым риском для мировой экономики? А, мировая экономика зависит э, от китайской, э, безусловно, э, но, наверное, не так э, однозначно скорее китайская экономика зависит от экономик развитых стран как потребителей основной массы потребительских товаров производимых китаем и как я уже сказал замедление экономик европейских американской и так далее снижение спроса в этих странах однозначно приводит к снижению производства в китае с другой стороны Экономики, ориентированные на добычу полезных ископаемых, на сырьевой экспорт, зависят от китайского производства, в том числе Россия и некоторые другие страны. Естественно, что если в Европе будет падать спрос на китайские потребительские товары, китайская экономика будет сокращаться, производить меньше этих товаров. И она будет потреблять меньше э, российской нефти, газа, леса, металла э, и так далее. Угу. Поэтому э, китайская экономика, она встроена в мировую, э, и от нее многие зависят, и она от э, многих стран и экономик зависит. Угу. Продолжая разговор о китайской экономике, хотелось бы уточнить следующий момент. А мы видим, что... Происходит перестройка, переход на внутреннее потребление, изменение валютной политики. Куда все-таки движется китайская экономика и как долго этот переходный процесс будет происходить? Китайская экономика движется по тому же пути, по которому двигались очень многие экономики, ныне достаточно высоко развитые. Китайская экономика перестает быть экономикой избыточно дешевой рабочей силы, угу. за счет чего собственно Китай и обеспечивал высокие темпы роста, за счет экстремально дешевой рабочей силы, что давало возможность производить экстремально дешевые товары и предлагать их на мировой рынок. При этом сами китайцы потребляли мало именно в силу того, что очень малая часть того, что они производили, направлялось на их заработную плату. Сейчас постепенно благосостояние становится одним из приоритетов развития китайской экономики, растут зарплаты, соответственно, растет покупательная способность китайских граждан, растет доля производимых в Китае товаров, которые потребляются самими китайцами. И, соответственно, падает э, доля экспорта mm -hmm. в, в совокупном производстве э, Китая. А, но при этом и отчасти э, в будущем будет страдать конкурентоспособность китайских товаров. Потому что они будут становиться относительно более э, трудоемкими, более затратными э, в силу повышения заработной платы. И менее конкурентоспособными по сравнению с товарами, производимыми в других странах, допустим, там, в Индии, в Индонезии, в Малайзии и, и других азиатских странах, которые ныне активно развиваются. А как долго будет продолжаться переходный процесс, в результате которого Китай по указанным нами показателям приблизится к Скажем, средним э, странам типичным. Mm -hmm. Ну, и, я затрудняюсь оценить, но я думаю, это займет э, даже, наверное, не десятилетие, а э, больше. Mm -hmm. Все это время мы будем наблюдать постепенное сокращение темпов роста, потому что э, рост будет происходить все от большей и большей базы. Мы будем э, наблюдать э, снижение доли экспортируемой продукции. Увеличение доли потребляемой внутри и постепенное выравнивание конкурентоспособности китайской продукции по сравнению с другими угу. странами. Ну что ж, теперь перейдем к сырьевому рынку. Оглушительный падение мировых цен на нефть в текущем и предыдущем году не привело к значительному росту мирового ВВП, как этого ожидали многие экономисты. Мы видели лишь полупроцентное увеличение ВВП благодаря этому фактору. В чем причина такой реакции экономики и почему падение цен на нефть не оказало более положительного влияния на рост мировой экономики? Тут, наверное, все-таки зависимость обратная. Падение цен на нефть отчасти стало реакцией на сокращение экономики. И в этом смысле... Не падение цен на нефть могло поддержать рост, а скорее отсутствие роста стало причиной, отсутствие роста экономики стало причиной падения цен на нефть. Потребление нефти сокращается вследствие того, что сокращается, сокращается производство, сокращается энергопотребление во многих развитых и развивающихся странах. Соответственно, столько нефти просто оказалось не нужно, а цены на нефть они очень эластичны по спросу и предложению. Даже незначительный избыток нефти на рынке может спровоцировать значительное падение цены, равно как и наоборот. Небольшой дефицит может спровоцировать очень значительное повышение цен, что мы и видим. Падение э, мирового ВВП, ну, или, скажем, так, э, сокращение прироста э, мирового ВВП, mm -hmm. вряд ли может быть поддержано э, только, ценами, только низкими ценами на энергоносители, поскольку э, выгоды э, от э, этого снижения, которые получают экономики энергопотребляющие, Uh, просто будут нивелироваться теми потерями, которые несут экономики энергопроизводящие, uh -huh. да, и, не, там, нефтедобывающие нефтеэкспортирующие. Uh, так что, uh, наверное, все-таки цены на нефть не являются столь uh, существенным фактором, влияющим на мировой ВВП в целом. Uh -huh. То есть на ВВП отдельных стран, например, России или Норвегии или Венесуэлы или Ирана, да но не на ВВП всего мира в целом. Угу. А вот характер нефтяного шока 2014-2015 годов он чем-то отличается от предыдущих кризисов на данном рынке, либо это какая-то универсальная модель, которая повторяется? Ну, если рассматривать э, чистую динамику э, цен на нефть, то в 2014-2015 годах просматривались некоторые аналогии с кризисом, например, 2008 года. Тоже мы имеем картину падения, резкого падения в несколько раз цены на нефть в течение нескольких месяцев. А с другой стороны, в 2009 году мы увидели довольно быстрое восстановление этих цен, тогда как в 2015 году цены продолжали падать, задержавшись на 60 долларов, потом на 50, сейчас они провалились уже ниже 40 долларов. Поэтому сказать, что модель универсальна, нет, нельзя. Наверное, в каждом, в каждом случае есть свои э, нюансы, свои отличия. Э, в частности, в 2007-2008 году э, кризис мировой экономики в целом, который потянул за собой и кризис на нефтяном рынке, отчасти удалось купировать э, масштабными э, денежными вливаниями, э, известными под... Они известны под названием Количественное смягчение, да. Да, которое проводилось в три раунда ФРС, Федеральной резервной системы США. И аналогичные меры были приняты в Европе. Тогда это сработало, но сейчас, сейчас экономика уже менее восприимчива к таким мерам, к сожалению. И остановить падение остановить падение экономик и, соответственно, падение цен на нефть довольно сложно. Плюс сейчас накладываются еще и существенные политические риски, связанные с военными действиями в нефтеносных регионах и с подразумеваемой ценовой войной между крупными игроками на нефтяном рынке. Так что этот кризис, конечно, имеет свои отличия. Uh -huh. А вот значительные резервы и консервативная макроэкономическая политика позволила большинству крупных стран-производителей нефти в 2015 году справиться с фискальным стрессом и, как бы, не позволить спуститься а, экономике в кризис. А, чем может обернуться наступающий 2016 год для производителей нефти и какие здесь будут инструменты у регулирования ситуации? Uh -huh. Действительно, все э, нефтедобывающие страны или почти все нефтедобывающие страны в период высоких цен на нефть создавали э, так называемые суверенные фонды, э, резервировали э, сверхдоходы от э, реализации нефти и нефтепродуктов газа э, на, за границу. Э, то же самое делала и Россия. И отчасти эти резервы действительно позволили смягчить э, удар по бюджету в 2014-2015 году и будут продолжать смягчать его и в 2016 году, и в 2017 году. Э, в зависимости от того, э, насколько долго продлятся, э, продлится период низких цен на нефть, как быстро и до какого уровня они восстановятся, будет зависеть то, насколько, э, на какое время. Хватит этих резервов тем или иным экономикам мира. Uh -huh. То есть, по крайней мере, по подсчетам российских экспертов резервы, созданные российским правительством, при разных вариантах развития событий, могут закончиться уже к 2018-2019 году. А, поэтому а, в 2016 году, в году а, несмотря на значительные потери бюджета, а, удастся а, поддерживать а, ну, на достаточном уровне а, расходы бюджета за счет а, использования ранее созданных а, резервов. Mm -hmm. а, что будет а, дальше? Предсказывать сложно, потому что э, в случае исчерпания этих резервов э, либо придется ускоренно наращивать государственный долг, что дорого и не всегда эффективно, либо придется в большей степени сокращать э, расходы бюджета, что ударит по всей экономике и по каждому отдельному человеку. В 2006 году пока мы таких крайностей не ожидаем. Хорошо. Игорь Анатольевич, теперь хотелось бы обсудить другую тему финансовые рынки и их развитие в уходящем году. А, учитывая то, что сейчас конец декабря, а, как бы вы охарактеризовали движение рынков а, в течение этого года изменений и какие причин по вашему мнению, вы особо выделили? Состояние финансовых рынков в целом соответствовало состоянию экономики, то есть характеризовалось чрезвычайно высокой волатильностью, чрезвычайно высокой изменчивостью цен. И, как это всегда бывает в период кризиса, выделяется один-два буквально драйвера, как сейчас говорят, основных фактора, которые влияют на рыночные цены ценных бумаг. В случае с российской экономикой этими драйверами стали цены на нефть и курс рубля по отношению к основным мировым валютам. Естественно, что каждая компания, представленная на рынке, реагировала на эти факторы по-разному, на кого-то это оказывает больше влияния на кого-то меньше, но рынок в целом достаточно четко повторял динамику нефтяных цен и курса рубля по отношению к доллару. Я думаю, что в ближайшее время такая привязка, к сожалению, сохранится для рынка в целом, но опять же, для отдельных компаний, повторюсь, данные факторы могут быть не столь существенными или даже противоположно влияющими по отношению к другим компаниям, в зависимости от того, чем данная компания занимается. Сейчас много говорится об информационной стратегии Федеральной резервной системы США и ее неоднозначном характере. Результат многочисленных заявлений банка создали неопределенность на рынке. Можно ли сказать, что отсутствие ясности в политике Федрезерва стало источником высокой волатильности на рынке в 2015 году? — Я не думаю, что высокая волатильность является результатом невнятных заявлений ФРС. Скорее, все-таки волатильность является результатом э, экономической нестабильности, как э, в американской экономике, так и вообще в мировой экономике. А заявления ФРС, э, как правило, э, пытаются каким-то образом эту э, волатильность сгладить. Э, иногда это удается. Да, иногда э, даже словесные интервенции э, ФРС могут успокоить игроков. Иногда, наоборот, э, заявления ФРС э, раскачивают э, рынок. Но я не думаю, что э, эти заявления являются причиной. Да? Mm -hmm. Они скорее являются э, реакцией э, ФРС на происходящие события. И преследует цель каким-то образом нивелировать вот эти негативные движения. Потому что, в принципе, для любого рынка, валютного, фондового рынка, кредитного рынка, резкие движения противопоказаны. То есть пусть цены будут низкими. Пусть там ставки будут высокими, пусть курсы будут высокими, но они, лишь бы они были стабильными. Uh -huh. есть, поэтому Федеральная резервная система, в общем-то, тоже имеет целью стабилизацию рынков. Не всегда просто это удается. Uh -huh. Все-таки рыночные силы оказываются более сильными, чем высказывания представителей ФРС. Угу. — Говоря о стабильности, вот рубль в этом году показывал более-менее нормальную стабильную динамику. Начинали год на уровне 65-70, заканчивать, по-видимому, будем тоже на этих уровнях. Что из себя представляют факторы, которые действовали на рубль в течение года и какова роль центрального банка в этом году? Я бы не сказал, что рубль был стабилен, потому что мы начали в 70 и закончили в 70. Стабильность, наверное, не предполагает. Сначала 30 укрепление рубля в течение года, потом 40 ослабление, потом еще раз 20% туда-сюда. Рубль вел себя весьма нестабильно, но в основном ориентируясь э, на э, те же самые нефтяные цены. Uh -huh. То есть мы можем наложить графики движения э, валютного курса на графики движения цен на нефть и практически увидим, что э, пики, э, экстремальные значения на этих графиках совпадают. По времени, uh -huh. то есть э экстремально низкие цены на нефть совпадают с экстремально высокими значениями курса доллара по отношению э -э, к рублю, это очевидно. А, какова роль центрального банка? А, центральный банк э -э, постарался э -э, сохранить э -э, преемственность и стабильность денежно-кредитной э -э политики. Очень аккуратно снижая в течение этого года ключевую ставку, если помните, она была повышена в декабре прошлого года до 17% годовых, и сейчас в несколько приемов была снижена до 11%, с тем, чтобы не навредить как раз-таки курсу рубля и не разогнать инфляцию. Думаю, что пока признаков стабилизации на валютном рынке не будет, не будет и дальнейшего снижения процентных ставок. Значит, на что я хотел бы обратить внимание, говоря о взаимоотношении, взаимосвязи курса рубля и цен на нефть. Надо сказать, что в течение этого года а, цена на нефть в рублевом исчислении а, значительно снизилась. Да. Значительно снизилась. То есть можно сказать, что как бы, рубль а, укрепился по отношению к нефти, да, с учетом а, курса рубля к доллару. А, если мы начинали год на уровнях Цены, рублевой цены э, на нефть где-то порядка трех с половиной тысяч рублей за баррель. То сейчас э, цена составляет 2700-2800 рублей за баррель. Э, это с одной стороны, Хорошо для валютного курса, да? то есть, если бы сейчас а, баррель стоил половиной тысячи рублей, то это значит, что а, доллар стоил 80. бы выше 80, да? а, ну или по крайней мере около 80 а, рублей. Есть, в этом смысле Центральный банк своими действиями м, обеспечил более или менее защиту рубля от угу. нефтяных Колебания. С другой стороны, э, снижение рублевой цены на нефть означает снижение э, даже рублевой прибыли э, нефтяных компаний, э, снижение поступлений в бюджет, поскольку они в рублях счисляются. То есть это э, такой тяжелый компромисс между необходимостью обеспечивать нормальное функционирование нефтяных компаний, необходимостью пополнять бюджет. И э, желанием все-таки стабилизировать валютный курс. Mm -hmm. Так что Центральный банк он в этом году находи находился в очень тяжелых условиях, и, но э, смог как-то сбалансировать интересы э, всех участников э, и финансовых рынков, и экономики в целом. Mm -hmm. вот один из иностранных инвестиционных банков предсказал укрепление рубля в 2016 году на 20%. Какие факторы? Это геополитическое потепление, более медленный подъем ставок в США, рост цен на нефть и небольшой приток иностранного капитала в Россию. Как бы вы оценили данный прогноз? И каков ваш прогноз на 2016 год для российской валюты? Ну, э, на целый год вперед прогнозировать очень сложно. Э, но 20% изменения э, как показал этот год и предыдущий год, это не так не так уж невероятно для да. рубля, собственно, за последние два месяца, наверное, два-три месяца рубль упал на 20%, то есть он с таким же успехом может на 20% укрепиться. И, и укрепиться, да. при условии хотя бы небольшого роста цен на нефть, при условии как сказано в прогнозе геополитического mm -hmm. потепления, притока иностранного капитала. Все это действительно может э, быть. Все это может быть. Э, это не что-то такое изрялое вон выходящее, потому что геополитическое потепление, да, оно возможно, хотя его сложно предсказать. Э, рост ставок в США, ФРС сейчас повысила ставку немножко да, на четверть процентного пункта. Если ФРС не будет дальше повышать ставки, это положительно скажется на валютах развивающихся стран, в том числе России. А при росте цен на нефть, естественно, рубль отреагирует а, позитивно. Мы видели а, вчерашний день, когда ну, фактически за вторую половину дня рубль укрепился на 2%. На небольшом росте э, цены на нефть там около одного доллара а, насчет притока или оттока иностранного капитала э, за последние два года э, большая часть спекулятивного капитала э, которая могла бы быть выведена из России из России была выведена а поэтому э, продолжение оттока капитала такими же темпами оно просто физически невозможно и действительно если будут происходить позитивные изменения на мировых рынках и в мировой политике, то возможен небольшой приток. Поэтому все эти факторы не кажутся столь уж невероятными, и прогноз можно считать вполне реалистичным. Другое дело, что в течение года рубль может и укрепиться на 20%, и потом снова упасть на 20%, и снова укрепиться. Я думаю, волатильность будет достаточно высокой. Спасибо. И последний вопрос хотелось бы задать, возвращаясь к нашему разговору о мировой экономике. Какие глобальные вызовы стоят перед миром, мировой экономикой в 2016 году? Чего стоит опасаться, на что надеяться и чего ожидать? Глобальные вызовы остаются теми же самыми, что и в предыдущие годы. Это. Геополитическая нестабильность, uh -huh. которая, безусловно, негативно влияет на любые экономические процессы, то есть мир втягивается в целую череду валютных, экономических, таможенных войн, санкций, контрсанкций. Все это отнюдь не, с, не способствует э, нормальному развитию экономики. Известно, что деньги любят тишину, да. э, отнюдь не э, войну. А учитывая, как быстро на карте мира возникают новые очаги напряженности и как быстро новые страны вовлекаются в э, геополитические противос противостояния, э, ну, наверное, это является очень важным вызовом для мировой экономики, которая может отреагировать непредсказуемо, скажем, на даже какие-то не, не очень интенсивные или словесные или экономические столкновения, допустим, Китая и США. Да, или на беспорядки, волнения в Европе или в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Какие-то очаги напряженности могут возникнуть, это будет означать очередной удар по мировой экономике в целом. Угу. Второй вызов — это нерешенная проблема долгов и Усугубляющаяся проблема э, этих долгов, э, очень многие развитые экономики очень прочно э, подсели на э, денежные вливания, на дешевые деньги. Э, уже несколько лет ставки э, в развитых экономиках близки к нулю, угу. и это уже не помогает, э, не стимулирует экономику только обеспечивает экономику новыми и новыми долговыми обязательствами, которые нужно как-то обслуживать. Вот это крайне негативный фактор. Мы помним с вами долговой кризис в еврозоне, связанный с греками, португальцами, испанцами, итальянцами, ирландцами. Он никуда не делся этот кризис, он продолжает э, существовать, он просто отошел на второй э, план. Там, не говоря уже о громадных э, долгах э, США, э, Японии, э, и главное, э, не говоря уже о том, что многие развитые экономики просто перестают э, иметь возможность работать самостоятельно в отсутствии постоянных дополнительных вливаний со стороны центральных банков. Это, наверное, самая большая проблема. Игорь Анатольевич, благодарю вас за ответы. Спасибо. Я напомню, что сегодня мы вели беседу с экспертом, доктором экономических наук, заведующим кафедрой ценных бумаг биржевого дела и страхования Казанского федерального университета Кохом Игорем Анатольевичем. До свидания. До свидания.